придешь. Это дождь. Ты не придешь. Просто снег. Просто не смог. Пустяки. Просто устал. Отдохни. Но обещай, что придешь. Снова, как раньше. Солги.